Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены Государственного Совета. Сегодня мы должны рассмотреть состояние дел в одной из сфер, прямо влияющих на формирование здорового образа жизни. Совершенно очевидно, что спорт и физическая культура – это лишь один из аспектов большой и очень важной темы. Речь идет не только о здоровье населения и не только о спортивных достижениях страны, а о целом блоке вопросов, из которых складывается в самом широком смысле этого слова качество жизни населения. В этой связи хотел бы сразу предложить более широкие рамки обсуждения этой темы, как сегодня, так и в последующей нашей работе. Просил бы в этой связи предлагать конкретные решения, основанные на сегодняшних социально-экономических реалиях. И, наконец, необходимо помнить, что в свое время декларации и отсутствие новых подходов уже привели к тому, что практически целое десятилетие эта сфера не подвергалась. Качественным изменениям. Сейчас это обходится в стране слишком дорого. Ценой стали снижение уровня физического здоровья нации и, как следствие, прямые и косвенные потери в экономике. Сложившееся критическое положение отражают демографические показатели и цифры медицинской статистики. Конечно, мы с вами понимаем, что дело не только в физической культуре и спорте. И сразу бы хотел предупредить всевозможные спекуляции на эту тему. Конечно, дело и, и прежде всего в уровне жизни населения и так далее. Но та тема, которой мы занимаемся сегодня и будем заниматься, надеюсь, системно на, на, в дальнейшем, имеет прямое отношение к качеству жизни народа. Ежегодно миллионы россиян оформляют инвалидность. У нас непростительно низкая продолжительность жизни. объем выплат по больничным листам достиг 3% годового фонда заработной платы. При этом численность спортивных сооружений по сравнению с 1991 годом уменьшилась на 20%. В последнее время, конечно, появились и некоторые позитивные перемены. Это тоже нужно знать, нельзя не обратить на это внимания. В отличие от начала 90-х, вот уже несколько лет подряд растет число спортивных залов и сооружений. Повышается качество предоставляемых оздоровительных услуг. Выросло и число тех, кто занимается физкультурой и спортом. Быть здоровым становится постепенно престижным, входит в определенных слоях населения в моду. Но это пока, к сожалению, дорогое удовольствие. Не всем доступное. Предприниматели здесь часто показывают хороший пример. Многие из них видят прямую связь между успехом в бизнесе и физическим и социальным самочувствием людей. В крупных отечественных компаниях развивается оздоровительная инфраструктура. Работодатели часто вкладывают деньги не только в собственные оздоровительные комплексы, но и в рынок спортивных услуг. И он достаточно быстро становится одним из динамичных секторов национальной экономики. Конечно, сегодня этот рынок еще разбалансирован и очень ограничен. Людям на выбор предлагают либо дорогие, либо очень дорогие услуги в этой сфере. При этом у нас по-прежнему огромный дефицит массовых, общегосударственных и общедоступных сооружений. Что заметнее всего, кстати говоря, в малых российских городах городские, областные, дворовые соревнования среди любителей, школьников или студентов из нашей жизни почти полностью исчезли. А жаль. В этой сфере искренняя благодарность тем руководителям регионов, вчера мы говорили, которые начали менять ситуацию у себя. Сегодня уже достаточно положительных примеров. Это, конечно, прежде всего Москва, Оренбургская область, Вологодская, Рязанская, Сахалинская область, Башкортостан, Мордовия, некоторые другие регионы. Здесь сумели, в этих регионах, сумели найти и источники финансирования, и отработать современные управленческие решения, и нормативную базу местную. Начали строительство и восстановление спортивных площадок, клубов по месту жительства физкультурных комплексов, в том числе на селе. Я в некоторых из них бывал, сердце радуется. Действительно, можно только поблагодарить местных руководителей. Полагаю, что этот позитивный опыт а, поможет нам разработать реально действующую программу развития массового спорта. Если у них можно, почему нельзя по всей стране. Программу, четко определяющую взаимную ответственность регионов и центра и конкретные источники финансирования. Особая тема – это роль школы в формировании здорового образа жизни. Сегодня не случайно у нас ряд министров социального блока присутствует на госсовете, в том числе и министр образования. Здесь важно возродить привычку дрожить своим здоровьем, быть в форме. Однако даже преподавание физической культуры сегодня еще очень далеко от современных методик, а в некоторых школах и просто отсутствуют они. Нехватка у школ необходимого самого элементарного инвентаря, недостаток профессиональных преподавательских кадров. Также вряд ли привлекает ребят в спортивные залы и секции. Кроме того, абсолютно убежден, никакие наши усилия не принесут результатов, если в самом обществе не будут культивироваться ценности здоровья, не будут прививаться ценности культуры не только духовной, что, конечно, очень важно, но и физической культуры если они не будут воспитываться в школе и в семье, поощряться всем обществом. И, наконец, если каждый человек не осознает собственную ответственность за свое здоровье. Позвольте, уважаемые коллеги, несколько слов сказать о проблемах большого спорта. Подготовка к предстоящей зимней Олимпиаде показала, сколько еще вопросов накопилось у нас и в этой сфере. Среди них и подготовка резерва, и организация тренировочного процесса, и материальное поощрение спортсменов и тренеров. Ни для кого не секрет, что уже много лет российские спортсмены для тренировок перед ключевыми соревнованиями выбирают зарубежные базы. А в некоторых случаях, стыдно сказать и признаться, первенство Российской Федерации проводятся за границей, так как по конькам проводили недавно в Берлине. И делается это не из прихоти, а по необходимости. Наши собственные спортивно-тренировочные мощности в основном устарели. Многие из них уже давно используются, к сожалению, не по назначению. По некоторым видам спорта вообще отсутствует база для подготовки к соревнованиям мирового уровня. Олимпийский комитет подготовил перечень объектов, которые необходимо построить и отремонтировать. Считаю, что в правительстве к нему должны отнестись со всем вниманием и уже в ближайшее время сдвинуть дело с той мертвой точкой, на которой это находится. Кроме того, федеральным структурам и спортивным организациям надо теснее взаимодействовать с регионами. Большой спорт вполне способен работать на социальные и экономические интересы территории. Развивая спортивную индустрию, спорт, туризм, все это развиваясь, концентрирует вокруг себя капитала и технологии. Это огромное и перспективное поле для отечественного бизнеса и прежде всего среднего и малого. И нашим экономическим ведомствам совместно с региональными структурами, надо всерьез подумать, как этот перспективный ресурс использовать с большей отдачей. Причем как в интересах территории, так и национальной экономики в целом. Еще раз хотелось бы повторить, большой спорт ⁇ это не только вопрос национального престижа, хотя и это само по себе очень важно для нас с вами. Это серьезный э, прибыльный бизнес. И, конечно, нужно учиться привлекать сюда ресурсы, использовать современные хозяйственные и управленческие решения. В конечном итоге прибыль здесь может стать э, источником инвестиций в будущее отечественного спорта. Думаю, что и крупные отечественные компании могут пойти навстречу российским спортсменам и предоставить свои спортивные базы для их тренировок перед крупными соревнованиями, возможно, на льготных условиях. Мы вчера на президиуме госсовета обсуждали эту тему, и уже не помню, кто из членов президиума обратил внимание на то, что и некоторые федеральные ведомства на местах могли бы предоставить свои площадки для занятий спортом населению. Уважаемые коллеги, в заключение хотел бы еще раз подчеркнуть. Сегодня мы обсуждаем не просто проблемы спорта. Речь идет о достойной, полноценной жизни людей, о будущем нации в прямом смысле этого слова. Федерации и регионы должны найти эффективный механизм взаимодействия в этой сфере. Это несложно сделать. Поэтому, поддерживая инициативу по созданию Совета по физической культуре и спорту, хотел бы надеяться, что... И в этой структуре будет содержательная, перспективная, целенаправленная работа. И эта работа приведет к конечному серьезному результату. Но чего бы мы ни создавали, каких бы советов не, не наплодили, могу сказать, что если мы вместе с вами скоординированно вместе за работу не возьмемся, результата не будет. Очень рассчитываю на... Это эффективное сотрудничество. Благодарю вас за внимание и предлагаю приступить к обсуждению.